Место походы затихло, и осталось поле рыхло. Дабы радость испытать, надо поле притоптать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, надо поле притоптать. Родам может помогать, Родости и рыдавать, Дабы принять благодать, Надо поле притоптать! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! Ать! ать, ать, ать. Надо поле притоптать! Я трём